ух ты си мама дорога друзья я уже высоко лечу и куда-то лечу! Друзья, вот я когда вот эту точку вставил, ну, мне казалось, что очень сложно на нее попасть, вот реально взять и на нее наехать. Но ну, это случилось. Вот камера, она вот здесь лежала, сдвинутая, все в песке. Ох, сейчас я ее проверю, я ее включил, она работает. Ну, записала видео, сколько-то. Не знаю, когда ее сдвинула. Ну, вот так. Один взлет, может быть, есть. Ну, прикольно. Может, телега ее на взлете сдвинула, может, еще что. Ну, да, нарочно не придумаешь, но должен быть контент-огонь. Вот, друзья, сейчас я вам сниму взлет, это называется штука москита, ну так даже может и лучше, он выруливает на полосу, смотрите. не у меня проедет. О. по идее сейчас такой можно с электромоторчиком сделать но мне честно скажу в мототельтопланах не нравится балансированное управление я фанат управления на ручке и педалях Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта, мы опять на аэродроме Аспермонт, и готовимся к полетам на свифте, погода бомба, посмотрите какое прекрасное доброе утро, планеты купаются в рассвете, и где-то там наш свифтик прячется, и мы к нему едем, самое доброе утро не может быть только на аэродроме, друзья, нигде по-другому, аэродром это место, как гараж это место сильно. Ну, в гараже тоже хорошее доброе утро бывает. Правда, уставший обычно. Аэродром это предвкушение полетов. И тут, кстати, уже началась сборка. Сборка нашего замечательного свифта. Ну, это кстати не нашего, это электрического свиста. Где же наш? Рафиотеликс Не стал он на горку забираться Так снизу взлетел ленивый Ну не знаю По мне так свифт прикольный Рафиотеликс стоит больше 110 тысяч евро Даже какой-то маразм Для легкого ультралайта Причем качество у него 27 Такое же как у нашего свифтика вот. И смысл, разницы какая Не очень понимаю Ну вид может быть лучше там быть. Вот, Труп меньше торчит Но в целом не знаю, мне наше крыло летающее нравится очень сильно. Видите, как тихо? Сейчас прорулит прямо на взлетную полосу. Ой, какая красавица. Слушайте, друзья, я уже начинаю такое хотеть. Не знаю, зачем мне это надо, но очень хочется. Просто вот такая лапочка. Мало того, я на нем сейчас только что взлетел. Вот вырулила лапочка, готова к взлету. Посмотрим, сколько он проедет Прежде чем оторвется Блин, вообще Вы Посмотрите на это чудо Ну ладно, дует ветер, но 3 метра в секунду встречный Ну это же просто Ух Ух какой-то И пожужжал Пожужжал нас крошавчик Да, друзья, это фантастика какая-то Я в восторге я на такой штуке буду летать, э -э -э, только не на моторе, пока он наш банджи на старте. You are the maximum power 250 кило. Uh -huh. okay. yes, okay. uh, 250 килограмм на меня дали, друзья. 250 килограмм это же. Ого-го-го-го. Какая ответственность. Сейчас полечу я далеко. Главное не сбить никого. Сейчас куча народ залетает сейчас. Или не уйти на маршрут. Такое тоже бывает. So. Uh -huh. Секуритет, mm -hmm. На аэродроме, между тем, движуха по полной программе. Подрулил буксировщик, который должен затягивать вот эту зебру АСК-13. Погнали. <плодисмент> Поехали. <тит> Ух ты с мама дорога друзья я уже высоко лечу и куда-то лечу куда-то лечу совсем куда-то лечу далеко вау вау подхожу к планете выдерживание Ой. этот раз я с собой наконец-то доволен, прям супер, и перелетел южную фолосу. До платы осталось до моей машины метров 400, класс, вот теперь прям я вот, ух, доволен, вот как доволен надо быть. Пошел, полетел, летит отлично, молодец, справляется с кренами, вообще красава, просто монстр, идеально. Оп свежевые от крена крыло супер просто умничка. молодец. Mm. вот почему меня прогнали друзья самолет заходил на посадку витя я уже достаточно далеко залез на полосу о все готово о. пошел Ифт полетел проездил хорошо ровненько умничка как все хорошо сделал и вот самолет набор пошел и вот свифт сейчас оп он смотрите тоже перевел все прям идеально слушайте какой молодец просто красавец Видите, как красивенько идет вот все аэропоезд свифт и самолет удивительно да друзья у свифта посадочная 34 км в час у самолета вот самолет, короче, сейчас летит 90, у свихта максималка 100. Между тем, вот она, пожалуйста, летит. Сейчас Ура! Ура! Ну вообще идеально. Вы посмотрите, как прям приземлился. Идеально. Там, где надо. Это ж надо, какой искусственный инструктор приземлить. Курсанта прям. Вообще круто. Друзья, преклоняюсь перед Жаком. Катают, смотрите, как катают инструктор, катает курсанта. Я тоже буду. Это мы должны убраться с полосы, потому что сейчас мы снимаем полосу, а это нехорошо. хорошо. Пошел РП. Небольшой кренчик был, выправил. все летит, и сейчас должен все это пошло в набор. Отлично. Смотрите, как ведет себя свифт в полете. Круто, круто заваливает, а? Это классная вообще штука летающее крыло. Я как инженер восхищаюсь. Вот сейчас будет заходить на посадку. Отлично идет. Полетел прям на старт, класс. Тайя. Тайя. практически не надо нам его перегатывать. Гигей, Ге помчались. Так, у меня же камера. Камеру мою не снес, а то эта камера уже сегодня один разочек пострадала. Слушайте, друзья, камера должна была заснять это все. Прям, О -о -о. зашибись, зашибись. Видите, на какой-то кочечке от какого-то крота, Ой. Погнали. Скорее, скорее. Теперь я лечу. гей э -э -э -э -э -э -э. Давайте посмотрим на моего коллегу счастливого. Видите? Довольный. Сейчас будет парашютчиковать. Оп. Присутствует улыбка на лице. Присутствует. Сосредоточенность присутствует. Но надо чеку поставить от парашюта. Друзья, в чем особенность момента текущая? Обычно запускают штиль, когда термички нет первый раз. И ну, это и правильно, потому что, ну, представляете, там начнется термичка, и э, пилот, который не умеет пилотировать термичку, еще ему дополнительный этот фактор. Но ну, вроде как, мне сказали, что конь-огонь заслужил доверие. Несмотря на то, что уже время 11 часов, там начало 12 уже вовсю пыхает. Меня должны сейчас запустить. <laughs> Я надеюсь еще и попарить на этой штуке. Посмотрим. Все. Проверить. Закрыть. Все, здесь. На месте. Шарик спрятать. Это вот тут. Вс. I'm ready. So, Сейчас будут ехать др-д-д-д-д какое-то время. Так за ним подцепки не забудь, где если что, Сейчас за него хоть дернуть. Мне уже полегче я закрылком хорошо поработал Оп. и за самолетом пошел отлично волчок ты молодец <с> друзья я в этом полете с собой доволен вот второй взлет все намного лучше и сейчас потихонечку вытравливаю закрылок снимаю нагрузку с ручки Здесь принцип что тримера нет а нагрузка Регулируется положением закрылка на ручке. То есть вот сейчас я вытрял так, что могу ручку отпустить и планер сам полетит. О! Ну что, друзья, вот я лечу. Скорость 60. Попробуем полетать вместе с парапланами. Но я так как на этом аппарате-то еще не очень-то летаю, поэтому буду максимально их бояться. О, даже есть какой-то поточек. Ты же, блин, меня прет вверх. Но по тангажу, конечно, эта штука гуляет. Мама, ты даже как? О! Оп! Ну и ладно, разворачиваемся. Страшно-то как. Я думал, может мне уйти отсюда? лететь куда-нибудь подальше а вот все пропаны вон они сбоку я надеюсь я не пойму что тут первый самостоятельно его оп я друзья вот так оп ой ой мамочки ой вот так это выглядит лечу от этих парапланов подальше так, сейчас я здесь контентом протянул, что здесь пищит это очень хорошо, это место хорошее я его люблю здесь на параплане на, на плане брать, на своем Ну, просохательный этот поток попробуем пройти дальше по склону Оп. вот к этим броскам привыкнуть сложно чем самое интересное, что аппарат сам стабилизируется снова. Но вот эта вот привыкность к вот этому крум-крыму достаточно сложно. Вот эти нюансы летающего крыла. Ладно. Попробуем закрутить. Чем вы как дураки? Вроде уже как тянет-то. 60 метров в час. Стоит эта штука в спирали. Отлично. Фу, друзья, я в термике. Полтора метра. Яп... О, японский бог. Да. Так, сколько? 60? Так, сейчас со скоростью не могу привыкнуть что он настолько сам стабилизируется по скорости, его ловить вообще не надо. Здесь 60, давайте. 70. Ну, прям как меня поточек то засосало, друзья. Первый раз в жизни летаю на свифте и сразу доверие мне парение. Конечно, я бы себе так не доверял. 2 метра в секунду опять. Смотрите, как я бодренько набираю высоту Вы что, понимали, насколько это непросто Посмотрите, как тангаж гуляет Я вот сейчас телефон Зафиксирую на пузе Блин, птица И ты еще тут Только птицы сейчас не хватало мне для полного счастья Блин Черная, маленькая Злая, наверное Где птица? Впереди она была. Вот, вот она ядро. Э, давай, родной, не хочет идти, когда не хочет. Ой! Вот она эта птица, черт, ты ее подери Прям в центре моего потока. Так и чувствуется, что хочет на голову сесть. Смотрите, друзья. Ну, я с птицей не парил очень так, потому что, видите, у нас, получается, с ней более-менее скорости сравнялись. Обычно всегда... Ой, ой-ой-ой-ой... ой ой Она решила от меня улететь, смотрите. Ну, слава богу. Спасибо, птичка, что оставила мне поток. Вот, друзья, ну вот как выглядит примерно с моего, кстати, угла зрения. Вот это, видите, крыло, оно, конечно, обзор мне немножко перекрывает, но из-за того, что эта штука постоянно скачет, как черти что. В общем-то, никаких проблем нет. Так, 63 км в час, стабильной скорости пара держит. 2200 метров мы набрали. Ну, красота. Ну что, может слетать на маршрут? Игорь, если хочешь на с а не с Да, если я хочу на Матерхорне не на свифте, сказал, ну что ж, ладно. Прогуляюсь, 90 км в час, смотрим, что эта штука может. Снижение, на 90 км в час вы наблюдаете это Полтора метра в секунду где-то. Похоже, что качество 27, ну да. Это лететь ничем не хуже Бланника. Слушайте, ну и на скорости эта штука стала поустойчивее. По крайней мере сейчас. Над склоном, видимо, когда термички нет. Это получается, вот летовое крыло, как-то самостабилизируется. Очень интересное ощущение. Вот наш аэродром которого меня будут забуксировали, до вот гора сзади осталось, и я на маршруте. И -ки -ки. О, скорость 60, ну вот да, закрылок я удачно поставил, вот я могу, смотрите, бросить ручку, и эта штука сама летает, вот, я поставил ее в небольшой вираж, и он прям устойчиво, 57 км в час, потому что на самом деле болтанки нет, поэтому прям изумительно эта машинка летит. Вот, сейчас она прекратила вираж, но смотрите, я сейчас его, оп, с ножкой вместе в чупун для правил, опять поставил, все опять, вот он по кругу у меня красивенько летает, ну, очень кайфово, то есть, с точки зрения, вот, как эта штука летит, как она крутит, вот, реально на месте крутит, скорость 58, просто бомба, так, ладно, надо не расслабляться, 1070, еще один круг, причем посадка-то моя теперь, Посадки до этого мне жак помогал в прошлый раз. Сейчас полностью моя. 60 скорость. Держит скорость, вот стабильно. То есть чем хорош этот аппарат, то, конечно, продуплить скорость, если ты верно поставил закрылок, ее практически невозможно. Ну вот, хорошо иду. Мне нравится. Я даже не буду париться сейчас, особенно тормоза трогать. Делаю. Третий. Закачу, потом тормоза выпущу. Оп. Наверное, чуть-чуть все-таки выпущу. Смотри, там самолет. На ось полосы я не попал на хренах. Высоковато иду. Вот так, сейчас хорошо. О, 70 км в час скорость. Ну сейчас на качестве. Ох, не долечу. Ой, позор. Немножечко я перестарался с тормозами. Ну, уже делать нечего, грубо говоря. перелет. Хотя нет, меня сейчас придерживает. Придерживает немножко приземный какой-то, может быть, эффектик. Запас по скорости, плюс 100 Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, лети, лети, родной, лети. Еще немножечко, еще, не дай позориться. Оп! Вот ты посмотри, какой я молодец. Тут я остановился ровно. Ну, коснулся, как говорили, на машине, остановился прям чики-пики. <laughs> Мастерство не пропьешь. Парашют. Это... Это... Первым делом не радоваться слишком жизни. Решить, а, где, где там этот сельфиципин. Ой, вот он. Ручки-то дрожат. Друзья, но здесь проблема именно обучения в том, что ты летишь один и сразу, и у меня большого налета на этом аппарате нет. Вот, поэтому, конечно, наверное, надо с банджо попрыгать подольше. Курс сейчас рассчитан на тех, кто уже немножко летающий. Поэтому сюда. Ой. Друзья, ну кайф. Друзья, я счастлив! Первый день обучения мой закончен. К сожалению, я не могу летать больше. Три раза я слетал. Мне нужно летать со своими учениками. Посмотрите, какая потрясающая погода вокруг меня. Надо продолжать. И кайф. Вообще, учиться новому это кайф. То есть, по мне, я тут самолете год назад, два года назад учился. Было дикое удовольствие, а сейчас от вот этого летательного аппарата прибываю в полном в глубоком щенячьем восторге. Ну и классно, что получается, классно, что ну, первый раз вот этот страх небольшой, еще что-то, потом вот первый этот полет, это все проживаешь как по-новому. Я помню свой первый полет на планере, на параплане. Ну блин, я что-нибудь хочу еще, ну вертолет я пробовал уже. Так что завтра буду продолжать, сейчас пора летать с учениками. Время уже, ой, колесо, колесо, кстати, хорошо ездит по грунту. Видите, какой качковатый аэродром. Я доехал до своей машины. Прыг в машину на аэродром. Планер уже расчехлен. Ученик Юрий его подготовил. Нам нужно просто взлететь на своем моторе и купаться вот в этом потрясающе красивом небе сегодня. Эх! Будем продолжать. Эгегей!